10 мая во многих странах отмечается как День Матери. Так как у нас Академия Международная, и преподаватели, студенты из разных стран, то нам, конечно, тоже нужно поздравить матерей в тех странах, где это сейчас празднуется. Вообще, матерей надо поздравлять всегда. Это все-таки действительно святое материнство без всяких «но». Без всяких «но» действительно святое материнство. И мы это хорошо усвоили. Но я сегодня в День Матери хочу сказать и о другой части этого праздника, а именно о женственности. Потому что хорошая мать – это в первую очередь хорошая женщина. То есть полноценно раскрытая женщина – это обязательно и хорошая мать. И я знаю в жизни так много примеров того, когда женщины имеет троих, четверых даже детей, и при этом... Она классная женщина. И это радует, потому что это настоящий путь. Путь, когда женщина развивается гармонично. И в ней женственность все-таки является первой частью ее, первой субстанцией. А второй материнство. Именно так нужно распределять свои энергии, свои ресурсы, свои качества. Женские качества, а затем уже материнские. И когда в женщине это вот так выстроено, то это очень гармоничная женщина и, соответственно, очень гармоничная мать. И она воспитывает детей тоже гармонично. Это вижу из примеров, из того опыта, который у меня достаточно имеется. Еще я хотел бы в этот день поздравить и мужчин, потому что женщина без мужчины не может родить ребенка. И поэтому... День матери, я считаю, обязательно нужно связывать и с отцом. Отец тоже должен присутствовать на этом празднике, но как минимум говорить нужно о нем. Потому что без мужчины женщина не в силах родить. Так вот, друзья, видите, как у нас получается какой симбиоз. В этот День матери мы поздравляем женщин и поздравляем мужчин. И поздравляем матерей. Вот в таком гармоничном состоянии... Все получается классно. Поздравляю вас с Днем Матери, с Днем Женщины и поздравляю мужчин, тоже причастных к этому процессу.